Уважаемые зрители, добрый день. Сегодня у нас снова в гостях генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода, экономист, практик и общественный деятель Владимир Николаевич Баглаев. Владимир Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте. Всем здоровья. Владимир Николаевич, в связи с ситуацией на Украине нас постоянно пугают экономическими санкциями. Но для нас, обычных людей без экономического образования, вот такие фразы, как вас отключат от Свифта или ставка Центробанка 20%, это звучит не страшно. С другой стороны, мы твердо уверены, знаем, что будет Европа бузить, отключим газ. Вот, Владимир Николаевич, вы как профессионал можете нам раскрыть истинный смысл происходящего на перспективу? Ну, наверное, истинный смысл того, что происходит, это серьезное противостояние. России против определенных глобальных игроков. Я надеюсь, что России против глобальных игроков. Почему? Потому что я допускаю сценарий, по которому Россия тоже играет за кого-то из глобальных игроков. Это не исключено. Для меня правильным названием того, что нас отрубили от наших резервов, и Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США запретило осуществлять операции с российскими бумагами Центробанком, Минфином и Фондом национального благостояния Правильное определение – это ядерный финансовый удар по нашей стране. То есть себя обманывать не надо, это действительно ядерный атомный удар – по финансам нашей страны это признают сегодня практически все э, серьезные финансисты которые есть как у нас э, в нашей стране так и за рубежом мы прекрасно понимаем что в случае если бы это была горячая война и по нам был бы нанесен атомный ядерный удар то неизбежно мы бы нанесли соответствующий удар э, в ту сторону Именно поэтому по нам ядерный удар наноситься не будет, потому что знают, что мы можем нанести соответствующий удар обратно. Для того, чтобы в свое время не допустить атомной войны, мы приложили серьезные усилия для того, чтобы козырь такой возможности у наших противников выбить. Я сейчас не стал бы дурить голову нашим слушателям о том, что плохо для них отли... наличие свифта или хорошо, там плохо для них 20% там ставки рефинансирования или хорошо. Я бы вернулся к тому, что у нас определенная военная противостояние, а война сейчас гибридная. Поэтому многие вещи, которые сейчас происходят, они происходят непосредственно не только на поле боя, но и на поле экономическом, промышленном, технологическом, информационном. Безусловно, это так. И если мы понимали, что ядерный финансовый удар мог быть нанесен, мы должны были готовить свою гибридную армию к возможному, удару э, против э, противника, ну а нашу противовоздушную оборону, условно говоря, э, финансовую, готовить против того, чтобы их э, атомные финансовые снаряды до нас не долетели. Ну, и, и если у нас не получилось, то вопрос, о чем мы тогда ввязались, первое и второе, а кто наделал бреши в нашей финансовой обороне. И, э, на мой взгляд, э, продолжение нашей беседы Должно пройти после того ролика, где, в общем-то, старый добрый друг олигархов Михаил Ходроховский, сам миллиардер 90-х годов, который был одним из богатейших людей, которому позволили оторвать кусок у нашей страны, обращается по именам и фамилиям господам Герману Грефу, Алексею Кудрину, Анатолию Чубайсу, Роману Абрамовичу, Михаилу Фридману, Петру Амину и всем остальным, которым сказал, ребята, если вы прямо вот немедленно, срочно не определитесь с кем вы, вы для меня будете врагами. Как бы я это вот перевел на русский язык? Ну, вышел там бывший миллиардер из тюрьмы, где он 10 лет сидел, и сказал, что если вы там будете плохо себя вести, вы не будете врагами. Ну, он там 10 лет сидел, особо по этому поводу никто не парился из тех, кому он сейчас позвонил. А тут вдруг он их решил напугать тем, что он их не будет друзьями считать. Я думаю, он передал им черную метку. А тех, про кого мы догадываемся, а они, скорее всего, знают. То есть определил фамилии, от которых он ждет, определенных действий внутри России по ускорению решений террористических финансовых действий, которые позволят нашу страну угробить. Ну, вот к этому, возвращаясь, мы должны определиться. А кто свой, а кто чужой. Понимаете? Метка свой-чужой сейчас на любой войне принципиально важна. Вот мы сейчас слышим, что в Киеве различные группы, вооруженные автоматами, стреляют друг друга. Просто потому, что они не понимают, кто из них свой, а кто чужой. Увидел кого-то с автоматами, почему не стрельнуть? Кто первый стрельнул, тот и выиграл. То, что они своих положили, никого не волнует. Мы сейчас в нашем информационном общественном пространстве, тоже начинаем э, ругать друг друга, э, пытаясь уничтожить друг друга в информационном пространстве, не понимая, кто свой, кто чужой. На мой взгляд, все, что сейчас находит, э, наносит э, ущерб, невосполнимый ущерб нашей стране нашей экономике, является чужой. Неважно, какими лозунгами прикрываются, Лозунгами мира, лозунгами там, еще чего-нибудь. Э, лозунги мира надо было толкать лет 8 назад и даже хотя бы 8 месяцев назад. Вот сейчас, когда все началось, Сейчас мы не имеем права проиграть, потому что началась, если уж не горячая атомная война, хотя, я так понимаю, это тоже сейчас вполне себе возможная ситуация, но финансовая ядерная война, в которой нравится кому-то или нет, если мы проиграем, от нашего государства ничего не останется в плане рабочих мест, технологий и нормального уровня жизни. Поэтому... Давайте определимся, что у нас с обороной наших финансовых рубежей от атомных санкций западных стран. Что мы делали все это время? Ну, все это время мы складывали в кубышку за рубежом в Америке в основном наши резервы, в том числе, как правильно заметил товарищ из Америки или не товарищ из Америки, в том числе фонд национального благосостояния, какого хрена фонд национального благосостояния делал в нашем Америке, это вопрос отдельный. Но худо-бедно, мы там без малого 800 миллиардов в эти все фонды положили, из которых более 60% сейчас нам недоступно. Тот факт, что от нас сейчас отрезали объем резервов, который равен двум годовым бюджетам страны, то есть два года страна работала, и вот только доходная часть ушла в Америку, которая сейчас Европу, которая сейчас заморожена. Два года всей страной мы работали на то, чтобы там кто-то это заморозил. Можно даже сказать примерно, за какие деньги сейчас поставляется такое объем оружия в Украину. Откуда в Америке, которая по большому счету, с точки зрения не ВВП, которую они там себе рисуют, за счет экономии, экономики услуг там и, и всего остального, промышленного, Производство в Америке сегодня не больше, чем в России. Откуда у них такой объем военных ресурсов, которые они могут поставить в качестве помощи Украины? Да мы же сами их купили, э, вернее, дали деньги американцам, чтобы они эти деньги освоили, сделали оружие и против нас поставили на той стороне. А кто это сделал? Понимаете? Как в Топиоречи. -то, Ай-яй-яй. А кто это сделал? Ну ладно, допустим, момент понятен, ошиблись, не ошиблись, хотя я не верю такого рода ошибки, которые на той стране происходят. Дальше, мы в этом году, более, в прошлом году, более 100 миллиардов долларов позволили вывести капитал из страны. Это вот сегодня принято решение, что надо слегка ограничить вывоз капитала из страны. А как же мы в прошлом году больше 100 миллиардов вывезли? Вот интересно, а это кто сделал, а кто это позволил? Тоже интересный вопрос. Ладно, мы там, может быть, что-то с резервами себе мудрили, не знаю, кто там кому-то что объяснял. Но вот Дмитрий Песков сегодня заявил, что о рисках президенту докладывали неоднократно, и было много совещаний, в том числе с его участием. Тогда вопрос возникает, или докладывали не так, что типа риски несущественные, тогда докладывали кто? Не специалисты? Или те, кто его специально обманывали? Если специально обманывали, это, мягко скажем, диверсия. Если не специалисты... Ну, я тогда тоже не знаю, что как-то надо с этим вопросом как-то решать. Но предположим, и здесь что-то не сходится. Но мы последних два года, два года практически перестали закупать у наших золотодобытчиков золота. И все забываемое золото продавалось за рубеж. За последние почти два года мы 700 тонн золота, почти полностью то, что мы забыли, добыли в России, отправили, как вы думаете, куда? Нашим партнерам в Лондон, ну, более 90% в Лондон мы отправили. 90% от 700 тонн золота отправили туда. А что мы взамен получили? Мы получили э, специальные долговые расписки, которые сегодня где? Да, там, замороженные. То есть на вопрос свой-чужой данной ситуации, мне кажется, ответить достаточно просто. Я допускаю, что я что-то не, до... не понимаю. Но с точки зрения логики простого человека... С точки зрения того, что ну, пора, наверное, как-то, если мы на самом деле сейчас вопрос ставим о выживании страны, и нас уговаривают э, ужать пояса, там что-то еще, потому что это необходимо для страны, я хочу понять, э, кто-нибудь кто сегодня в стране верит, что у нас нет пятой колонны, серьезной пятой колонны? Дальше следующее. Мы понимаем, что сейчас верхушка не просто расколота. Мы понимаем, что часть верхушки, если Россия сейчас так или иначе свои вопросы не решит, она подлежит, как бы то, я думаю, даже не иллюстрации. У нее гораздо будет тяжелые времена. И в данной ситуации, когда господин Ходорковский, нам ни разу не товарищ, определяет своих товарищей, которые он раньше, с которыми он делил страну, что, мол, давайте вы сторону определяйтесь, я понимаю, это ситуация как раз, которая должна определить, а кто и с кем. И в данный момент, казалось бы, ну, если наши Ходорковского не боятся, они запишутся, перекрасятся в пророссийское, так сказать, силовое большинство, и что-нибудь предпримут, чтобы ни в коем случае не допустить ухудшения ситуации в стране. И что же делают э, товарищи, к которым обратился господин Ходорковский. А сегодня Навиулина объясняет, что ключевая ставка рефинансирования в банках э, 20%. Э, ну, а естественно, те, кто понимает в банковском деле, что... Э, Эффективная ставка кредитования в этой ситуации ниже, чем 24% годовых не будет. О чем это говорит? Это говорит о том, что с точки зрения, так как уже два года из промышленности оборотку доставали при росте сырья и материалов, что тоже, кстати говоря, на мой взгляд является ничто что иным, как безусловным проявлением деструктивных и... Э, враждебных действий со стороны определенной части нашего бизнес-сообщества, которое вряд ли случилось случайно, а, скорее всего, было организовано, целенаправленно, очень оно э, структурировано в плане по времени и по, и по суммам. Так вот, э, 24% кредитования говорит следующее: что если у вас денег не было, то теперь мы заберем у вас последнее из производства. При росте сырья за прошлый год в 2-3 раза. Объем кредитования не увеличился, а теперь он будет просто изыматься, потому что, чтобы 24% обслуживать, вы должны прибыль иметь на производстве 24%. Где, в машиностроении? Или мы начинаем переходить на производство марихуаны и кокаина? Ну, на кокаине, наверное, можно, а вот машиностроение точно нет, ну просто никак нельзя. И... А при этом сырье материала продолжают расти. Почему? Потому что э, вот я зачитаю строчки, ради которых, с точки зрения госпожины Миулиной, нам подняли ключевую ставку до 20%. Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие деволюционные инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан обесценения. А теперь я пройдусь по гражданам, у которых обесцениваются активы. Граждан, которые имеют сбережения на депозитах, ну, при... около 10% населения. Все остальные живут от зарплаты до зарплаты. И на самом деле э, сберегать им совершенно нечего. Но если даже совсем будет нечего есть, и раньше они могли взять какие-то хоть кредиты под 9%, чтобы покушать. Сегодня они пойдут брать кредиты, чтобы покушать на 24%. Серьезно снизятся диверсионные риски? Нет, это не факт. С другой стороны, мы этим решением однозначно, если оно не будет принято, какие-то дополнительные меры к нему оперативно, в течение 2-3 месяцев реально положим всю промышленность в России с высоким переделом. Можно сырьевики и останутся, но высокий передел будет уничтожен. Под, под такой процентом, мы потеряем рабочие места. Вы серьезно считаете, а, а, а кто на этих рабочих местах э, работает? Как раз те, которые сегодня не имеют депозитов на счетах. Вы серьезно считаете, что вы сейчас поступили э, для того, чтобы снизить информационное давление? Да ничего подобного. Информационное давление не потому, что у вас ставка низкая, высокая. Если никель за последний, э, или металл за последние буквально... Ну, две недели вырос на 20% наш российский никель, потому что он лоно не подорожал, а при этом цена доллара неизвестно какая. Скажите, вы серьезно считаете, что стоимость производства чего-либо может упасть? Да ничего подобного. Вы в капитализме, ребята. Если вы позволяете такой беспредел на своих рынках, то никакая учетная ставка. Ну, это бесполезно говорить, потому что люди, которые реально работают с экономикой на, в поле, все эти байки Центробанка Экономика давно уже мост не забивают. То есть, как только западные либералы в лице русскоязычных приверженцев этих ценностей объявил деление на свой-чужой, чтобы в ближайшее время определиться, сразу же мы получаем весточку «ребята, мы свои, им 20%». Если, если скажете, скажете «мало», мы сделаем 30%. Никогда в России такого не было. А мы сейчас как маханем, запишите нас, пожалуйста, в свои. И когда будете тут всех мочить своей финансовой атомной бомбой, нас, пожалуйста, мимо пропустите. Там еще рядом артисты, театралы, которые тоже сказали, что э, страна пофигу. Главное, нам дайте возможность съездить в наши квартиры, дома за рубежом. Вис нас не решайте, мы же свои, мы же буржу, буржуинские». Понимаете? Поэтому я сейчас так скажу. Не надо кидаться на понятие ставок ключевых, там, свифтов, там, пуганий и все остальное. Идет очень серьезное противостояние. Оно фактически противостояние на уничтожение нашей страны. Нравится, не нравится нам, как это идет... Оно идет на уничтожение нашей страны. Если сейчас каким-то образом не будет произведена мобилизация по всем фронтам не только военным, но и технологическим, финансовым в первую очередь э поверьте, в этой войне нам не победить. И полумеры э там, продажи валюты, частичный запрет на вывоз капитала частичный, э он вопрос не решает. Необходимо принимать кардинальное решение в плане управления э и создания мобилизационной экономики хотя бы на какой-то промежуток времени для того, чтобы выстоять и сохранить страну сохранить финансовую систему технологии и производство потому что если сейчас не принять никаких решений то за год промышленность в стране будет уничтожена при действующих нормативах кредитно-денежной системы в России и принимаемых сегодня мерах Центробанки на мой взгляд в ближайшее время мы должны обязаны увидеть кадровые изменения в руководстве Минфина и ЦБ, Потому что если этого не произойдет, то значит наше управление руководство страны просто сдалось. Но ну, я не верю, то что так просто люди будут поддаваться тому, что на сегодняшний момент судьба России и их судьба уже в принципе связаны. Если вчера еще Россия могла жить плохо, а не хорошо, такое было возможно, то теперь те, кто подписались под э, общим решением, э, э, так скажем, поддержать некоторые события на востоке Украины, э, они не могут э, себя отрезать от того, что будет с Россией. Если Россия в этой ситуации проиграет, то они проиграют тоже. И это лично для меня является э, определенным, э, на самом деле, Основанием верить в то, что будут приняты решения, которые спасут и страну, и нас с вами. Я бы так сказал, что если в момент боя у вас сидит паразит, он точно вам мешает сражаться. А если вам этот паразит или опухоль, она еще занимает чуть ли не третье дело, то у вас вариантов нет. Надо от этого дела срочно избавляться. Но это, наверное, тоже не совсем правильная аналогия. Еще раз, э, деньги, кровь экономики. Э, наша страна, наша экономика, наше производство – это наше тело. Вот если вы все, перед боем всю кровь слили, и вы уже еле на ногах стоите, Хотя вам рассказывают, что мы э, занялись критическим импортозамещением, и мы в состоянии сегодня многие вещи, которые не делали 10 лет назад, сделать. Это неправда, поверьте, я могу доказать, что ни по одному из серьезных сложных направлений у нас нет полной цепочки, которая позволяет э, независимо производить э, даже простейшие виды машиностроения. Э, откровенно скажу, по спецмашиностроению Турция уже обогнала Российскую Федерацию по технологиям, по комплексности и полноте технических цепочек, не говоря уже про Евросоюз и так и остальное. А если в ситуации, когда вы и так обескровлены, вы начинаете идти в бой, и вам напоследок еще режут вены, если уж не артерии, то дело не в сердце. Мы видим, на мой взгляд, очевидный акт финансовой, экономической диверсии, и любой производственник, промышленник вам это подтвердит. Понимаете, дело не в том, что я там по этому поводу думаю. Поверьте, я на рынке, на промышленном, производственном нахожусь уже столько лет в таких странах, что количество партнеров, друзей, коллег, с которыми мы общаемся и обсуждаем то, что происходит сейчас – это и предприятия, там, до тысячи человек, промышленные, производственные, и которых работает больше 10 или 15 тысяч человек, большие предприятия. Это, наконец, производственные, промышленные холдинги, даже сырьевые. Мы между собой общаемся. Я вам скажу, то, что произошло сегодня, решение Центрального банка, фактически ввело э, в ступор э, решение на многих предприятиях. Сейчас непонятно... Как покупать сырье, материалы комплектующие, как выстраивать цепочки логистические по созданию продукта и как продавать. По какой цене покупать, по какой цене продавать. Что будет через месяц, что будет через полгода, когда у вас заканчивается исполнение контрактов. Это полностью дезориентировано. А мы в рынке. Рынок, который якобы должен своей рукой все подправить. не, ребята, в рынке это все умрет. Поэтому э, я возвращаюсь к нашему предыдущему э, с вами ролику, где я повторю, что э, необходимо немедленно принимать меры по определенной мобилизации э, экономики нашей страны. Немедленно. Если этому мешают кадры за борт, эти кадры ставят новые. Э, и основные мероприятия по которую надо внедрять, это немедленное внедрение монополия на внешнюю торговлю. не Просто вот хоть завтрашнего дня. Хотя бы объявить об этом. Потом разберемся, как это будет происходить. Второе. Национализация всех промышленных и производственных предприятий, независимо оно, маленькое, среднее или большое, всех. Национализация немедленная. Почему? Потому что в этой ситуации мы выходим из... Проблемы свой-чужой, есть залоги, нет залогов, мы приходим к необходимости распределения тех ресурсов, которые остались у страны. Ну и, соответственно, чтобы правильно эти ресурсы распределять, безусловно, переход на внедрение государственного планирования. Пускай это будет госплан, пускай будет какой-то другой Сейчас у нас намного больше возможностей, чем было 30 лет назад Для того, чтобы такого рода планирование осуществлять Я вам скажу, что в России у нас есть специалисты По организации такого рода масштабных проектов планирования Которые это ученые мирового уровня У нас есть Елена Николаевна Ведута Это уникальный специалист в области планирования И решения таких сложных математических и финансовых задач Э, и э, ее превращают на работу во многие страны, но, к сожалению, в России ей пока э, э, попритековаться не дали. Пора, безусловно, пора. Вот. Поэтому э, поверьте, что в данной ситуации кадры решают все. Если у нас э, тот список людей, который назвал Михаил Ходорковский, дальше будет принимать за нас финансово экономические решения и правила развития страны, ну, как бы это помягче сказать. Примерно, куда мы придем и чем закончим, для меня очевидно. Но эта проблема будет не только для страны, но и для тех, кто сегодня принял решение достаточно повоевать за те или иные варианты будущего нашей России. Я не говорю, что они плохие или хорошие. В данной ситуации я желаю нашему главнокомандующему принять верное решение и не допустить потери суверенитета финансового, технологического, промышленного, потому что наша страна превратится просто в территорию с населением, которое по большому счету никому будет уже не надо. Зачем столько населения на территории, где 40% всего богатства земного шара, а население незаслуженно двумя процентами этим делом пользуется. Владимир Николаевич, ясно, но ну, как минимум нам нужно перезапустить наш финансовый государственный мотор, при, принять ряд кардинальных преобразований в государстве. Но вот на данный момент неужели нам нечем ответить, если не США, хотя бы Европе? Не, ну, смотрите, Европе мы ответим точно. Вопрос, мы ответим Европе потому, что мы наказываем Европу или потому, что это просьба США. Еще раз, Европу мы обязательно накажем. И не потому, что мы хотим ее наказать. Потому что Европу хочет наказать Америка. И американцам принципиально важно, и китайцам, кстати, тоже, убрать э, с конкурентного рынка производства э, технологий э, Евросоюз. Потому что как бы там э, их не раскрашивали в радужные тона, не заселяли... Э, беженцами из Северной Америки. Там есть серьезные технологии, серьезные научные школы, серьезное производство. Это надо в кратчайшие сроки э, уничтожить. Зеленая энергетика будет очень медленно развиваться. Э, и быстро так не уничтожишь ничего. Поэтому самое правильное, как, что пойдет на уничтожение э, европейской цивилизации, это отрезание ее от источников энергии. Нет энергии, нет ничего остального. Вспоминаем Эйнштейна, связь энергии и массы, то есть товарного производства, <смех> в нашем понимании, и доступа к энергоносителям, и все будет понятно. Но это энергии, нет никакой у вас массы, нет массы, нет, э, нет импульса. Я, конечно, немножко тут утрирую, но э, тем не менее, для тех, кто физику учил, э, так, может быть, тоже будет понятнее. Хотя сейчас я, может быть, чуть сказал... Для нынешнего поколения не совсем понятно, но для нас, для тех, кто в советскую школу ходил, наверное, тоже будет э, этот э, сопоставление где-то интересно. Владимир Николаевич, выходит, что ядерный финансовый удар, то есть, что США жахнуло и по России, и по Европе? Я думаю... Главный удар на самом деле и есть по Европе. Другое дело, ну не будут же американцы бить сами. Ну как же, они же единые западные ценности. Здесь надо сделать так, чтобы э, как бы жахнула Америка, а не любили нас, россиян. Более того, очень важно, чтобы когда европейцы очухаются, и скажут, блин, как-то нас э, здорово тут, э, и скажут, хорошо, давайте обратно. А так не получилось, почему? Потому что между Европой и Россией уже будет сформирован пояс, который будет ненавидеть Россию жутко-жутко-жутко-жутко, и, и точно не позволит, чтобы через этот пояс прошла, прошла ниточка с газом туда, в Европу. Ну, на мой взгляд, эти вещи достаточно очевидны для тех, кто э, видит э, положение в энер энергосистеме европейской. Она сейчас на краю находится. И по себестоимости европейцы уже перевысили э, все э, возможные конкурентные э, предложения из Китая. Поэтому сегодня Китай является основным поставщиком товара в Европу. Они уже сами по себе даже защитившись своими э, сверхмощными таможенными барьерами, различного регламентами техническими, даже это не позволяет отказаться от конкурентной продукции Китая. А если сейчас еще мы в Китае поставляем многоносителей примерно втрое, даже в четверо дешевле, чем в Европу, то надо понимать, что дело даже не в том, что китайцы трудолюбивые, что они производят много, что у них массовое производство. У них еще и сырье вдвое-трое дешевле, чем в Европе. Ну и какие варианты у товарищей из Европы? Это да никаких. Это будет 700 миллионов армия потребления, которых, ну, до нужного момента, когда надо будет в суп курицу зарезать, ну будут зерном подкармливать. Они, конечно, будут чувствовать себя немножко более сытно, чем летающие где-нибудь воробей, лесойка в лесу. И более безопасно. Но только до момента, когда хозяин не выйдет с топором голову рубить. Владимир Николаевич, живо вспомнилась историческая аналогия. Первая мировая война, вторая мировая война. Опять США, оставаясь за океаном, получат... Все преференции выйдет победителем. А у в Европы, в России опять лбы будут решать сладкие. Ну, мы же историю на самом деле и не знаем, и не учим. Поэтому Первая мировая война, значит, англосаксы всегда принципиально важно правильно решали задачу. Они сталкивали на континенте двух сильнейших игроков. И потом доедали остатки от того, что от каждого из них оставалось. В первой мировой, второй мировой, хотя по большому счету первая, вторая, но в какой-то мере это продолжение э, решения этого вопроса. То есть на тот момент они вопросы решили. Сейчас Европа вроде как снова ожила, Германия восстановилась, Россия восстановилась. Пора применить свою старую проверенную штучку, давай мы их обоих опять схлестнем, ну и воспользуемся результатами этих разборок. Но для меня на самом деле сейчас вопрос следующий. То есть даже если мы игра являемся не совсем суверенным игроком в этой глобальной разборке и, возможно, отыгрываем не свой сценарий, мне как человеку, который имеет друзей, семью, знакомых, которые живут здесь и живут на Украине, тоже и родственники, и друзья, и причем двоюродные, у меня возникает вопрос данная ситуация. Какие, вообще говоря, варианты есть? А вариант только один. Надо каким-то образом выходить из этого глобального сценария. Честно говоря, я не вижу другого варианта выхода из глобального сценария, как только становиться более серьезной силой. А серьезная сила не может быть союзным государством, я так скажу аккуратно. Она должна быть объединенный кулак. Ведь знаете, вот мне один товарищ недавно из Африки приехал, э, там одна страна получила очину э, независимости, там вернее переименовали. У них в школе два предмета. Два предмета это не математика, и не их там, литература, и не русский, и не, русский, и не, и не американский, там латинский какой-то там еще язык. У них история и география. Вот два предмета в Африке. Ну, и, в принципе, наверное, для них, как они считают, э, хватает тех, кто там организовал систему образования. А мы что, не по этому сценарию идем сейчас? Нам скоро тоже, мы будем, конечно, учиться, может, лет 20 будем учиться, но по большому счету нам будут учить того, чего нет на самом деле. Истории, которая не было, географии, которые будут переписывать каждые две недели, в том числе по картам. Поэтому, еще раз, или мы вернем себе то или иное величие, и тогда мы сможем быть не артистами по чужому сценарию, а сами какие-то сцены прописывать. Или мы переходим в разряд домашней живности – Которая, может быть, какое-то время и будет более-менее накормлена, но нас будет держать только для момента, когда нас надо будет в отдать, не более того. Ну, если мы допустим такой сценарий, ну, кто нас будет в этом жалеть, сами в этом, в этом будем виноваты.